О чем поется в песне Авиче Хей брат? Песня говорится о том, насколько крепки родственные узы. Поднимаются вопросы веры друг в друга и поддержки. Даже если небеса будут падать, я все сделаю для тебя. Веришь ли друг в друга, брат? Мне любопытно, сестра, веришь ли ты до сих пор в любовь? Даже если небеса будут падать, я сделаю все для тебя. Если я буду далеко от дома, брат, я услышу твой зов. Что если я потеряю все? Ох, сестра, я тебя выручу. Даже если небеса будут падать, я сделаю все для тебя. На этом все. Подписывайся, чтобы не пропустить следующие короткие ролики. Так все же.